Добрый вечер, коллеги! Здравствуйте, дамы и господа! Итак, мы снова с вами работаем на курсе Общая теория магии. Продолжаем наши беседы, продолжаем нашу работу, увлекательнейшую тему, которую мы с вами начали не так давно. И вот целый месяц прошел с момента, когда мы с вами беседовали последний раз, у вас было задание, задание весьма интересное, которое... Немножко было сложнее, конечно, чем все предыдущие, но это естественно, мы идем с вами на усложнение. Поэтому вполне вероятно, что вы испытали некоторые затруднения, некоторые даже стопро, можно сказать. Давайте обсудим месяц, истекший в этой работе, которую вы провели. Я внимательно знакомилась с вашими умозаключениями на форуме, они были весьма интересны, очень разумны. И это на самом деле очень здорово, потому что в общем -то, работа которую... и эксперимент, который в вы с вами начали, наверное, он в новинку многим. Прежде всего потому, что по большей части вы не привыкли мыслить и воздействовать на реальность подобными категориями. Что, безусловно, и проявилось в ваших умозаключениях, в этом нет ничего страшного, просто вы должны это отметить. Мы строим свою задачу, исходя из изменения сегодняшней реальности. В первую очередь это означает, что мы, наверное, как-то должны изменить сам стиль мышления. Потому что если мы будем мыслить сегодняшними категориями, мы получим реальность, которая подразумевается этими категориями, то есть реальность сегодняшнего дня. Никаких перемен не будет. Если мыслить категориями тех же авторов, с которыми мы с вами познакомились в самом начале, авторов 18-19 века, оккультистов той эпохи и вычинили их метод мышления, мы тоже с вами должны понимать, что если мы возьмем этот метод мышления, мы тоже получим реальность, которая в, в конечном итоге приведет нас, скорее всего, к тому, что мы имеем сегодня. Потому что это взаимозависимые вещи. Чтобы реальность изменилась, а мы все-таки говорим с вами об инъекциях, о переменах, нужно мышление иного плана. Вот это, наверное, самая главная задача, которую нам с вами нужно достичь на всех наших, на наших шагах, на всех наших тренировках. И я, мне бы хотелось, чтобы вы ни в коем случае об этом не забывали. Вы изучали и исследовали закон причины и эффекта, и в частности ту его особенность, которая говорит о том, что нужно выделить ключевые моменты, моменты, которыми нельзя пренебрегать, и уметь пренебрегать моментами, которые не нужны. Это еще одна очень сложная задача, наверное, да, уметь четко и безошибочно выделять главное и не главное. И вот шесть правил, которые мы с вами озвучили на прошлом занятии, шесть правил построения дерева, логического древа в данном случае, на этапе построения дерева текущей реальности, я вам напомню, это очень важные правила, которые мы, в общем-то, наверное, уже в силу опыта, определенного опыта программирования пространства можем отнести к факторам ключевым. Возможно, это недостаточное количество, но необходимое, а возможно, и достаточно, в зависимости от того, что мы с вами делаем. Я напомню вам, что это правила, которые касаются совместного существования различных систем. Потому что это очень важно. Да? Если мы проводим вот эту вот аналогию с садом, то в саду деревья не должны как бы взаимоуничтожать друг друга, они не должны взаимо пожирать друг друга, иначе это будет не совсем правильный симбиоз. Пространство Земли дает место жизни для всякого, важно его правильно понимать кому на каком месте жить, в сферу биологических, специфических, психических или каких-либо еще особенностей функционирования. Ведь каждое древо, что в живом мире, что и в мире программирования, оно выполняет задачу. И эта задача связана с особенностями в том числе биологического сосуществования. Это значит, что не должно быть никакого даже намека на взаимоуничтожение, если это не специфическая функция того самого древа. То есть древо создается как орудие войны. Опять же, древо должно быть уникальным. Должен быть выражен элемент уникальности. Если оно не будет обладать качествами уникальности, то это копия, это вторичная копия может только поддержать уникальность, которую была создана кем-то, но не является основанием беречь это древо, да? оно же не уникально, поэтому здесь принцип уникальности тоже должен быть соблюден. Третье условие, которое тоже так, также надо было предусматривать, это что должна быть выделена какая-то одноглавенствующая первооснова, на которую, по сути, и работает. Да? Первооснова, в которую вкладываются измененная информация, за тем, чтобы изменился весь сад. Да? Изменилось древо, изменился сад. Изменилась структура реальности не только в объеме вашего личного сознания, а, возможно, в объеме многих сознаний, которые воспримут эту реальность как пригодную для жизни. На вашем древе собьет гнездо птица, например, да? в вашем дупле поселится белка. То есть другие жизни смогут взаимодействовать с вашим древом. И это значит, что оно не само по себе, оно многофункционально, оно пригодно. Плоды его могут пойти в питание другим, живым. А это значит, что оно пригодно во многих сферах, во многих возможностях. Закон равновесия, который тоже надо соблюсти. Равновесие как внутри системы, так и вне системы. Все деревья живут в гармоничном симбиозе. Это очень важное правило, очень важное требование. И одно обязательно компенсирует другое. Если само по себе древо неравновесно, компенс... не компенс... не его обязательно будет компенсировать какое-то другое древо. А это, коллеги, зависимость. Это зависимость. Зависимость, которая ограничивает возможности. Да, определенный перекос дает, скажем так, больше возможности специфически, специфически себя реализовывать, но именно эта специфичность тоже является ограничением. Если ты можешь специфически себя реализовывать в чем-то, то вполне вероятно, в чем-то другом ты себя специфически реализовывать не можешь. Как мужчина не может рожать детей согласно биологической природе. За каждым древом есть надзор, за каждым процессом есть надзор, то есть садовник. И садовник контролирует не одно древо, он контролирует весь сад. С его точки зрения он должен быть гармоничен, да, радовать глаз садовника, а в то же самое время не заниматься несвойственными функциями. Если есть какое-то дерево, которое начинает паразитировать за счет всех остальных, садовник безжалостно его вырубит. И тогда во всем процессе не будет никакого смысла. И, конечно же, работа на время. Все должно происходить скажем так, в плановое время. Если ваше древо будет произрастать тогда, когда весь сад уже высохнет, наверное, в нем не будет особой нужды, если это, конечно, не плановый процесс. И в то же самое время наоборот, если оно вырастет раньше, чем это необходимо по задачам сада, то в нем тоже не будет необходимости. Вот такая вот аналогия с садом и садовником, это всего лишь аналогия, да? я призываю вас не брать эту форму как единственную верную, ни в коем случае. Это просто, просто метафора, которая удобна для первичного понимания. Но тем не менее эти правила их, тоже, их нужно соблюдать, потому что они выверены многими системами, и по сути это то, что первично записано в первооснову порядка. Мы можем добавлять какие-то существенные правила и для этого вводить необходимые инъекции. Но вот эти шесть правил, это как бы предмет договора, предмет договора с временем проверенной, временем утвержденной. И то техническое задание, которое вы получили, я понимаю, что сложно вам было во всех смыслах, во всех отношениях вы долго его обдумывали, потом осторожно высказывали свои мнения, и это очень здорово. Даже ошибки они приветствуются, как мы с вами много раз говорили. Огорчает, конечно, что не все участвующие в эксперименте были настолько смелы, чтобы высказать свою точку зрения. Вот это, коллеги мои, хочу вам сказать совершенно напрасно. Потому что не воспользоваться своим правом на ошибку, наверное, еще хуже, чем эту ошибку совершить. Потому что совершенная ошибка, это хотя бы попытка, это уже опыт. Но если ты не попробовал, ты не знаешь, ошибка это или нет. Сейчас мы говорим о том, что вы представляете собой виртуальную команду. Да, и как в конце обсуждения, недалее как сегодня, вы высказывали горестную мысль, что вот настоящих буйных мало вот и нет вожаков, то есть нет у вас лидера, поэтому вам прям вот никто вас не может организовать, вам все бы хорошего, и он бы вас быстренько всех построил и сравнял. Но опять же, мы говорим не о человеческом. Не человеческой командной работе, а о магической. И здесь немножечко другие правила. Если в человеческом мире лидер может заставить кого-то что-то делать, насильственно распределив роли согласно алгоритму, как надо поступать с его пониманием правильности, то в магии, по крайней мере на том уровне, на котором мы сейчас с вами пытаемся научить себя мыслить, Такая тоталитарность, она, наверное, неприемлема. Сама магия распределяет роли. Они просто появляются. Появляются с учетом ваших специфических склонностей, возможностей, уровня и прав доступа. И это все формирует целостную команду, где каждому находится свое место но люди ли это определят, ведь мы пока еще люди, правда, люди? Люди не могут это определить, не имеют права. Это должно произойти естественным путем, без насилия и без руководства. Здесь лидером не может являться человек, лидером является сама магия, она видит. Мысли, которые появляются в ответ на чужие мысли, это процесс магический, нечеловеческий. Если вы будете переводить это все в плоскость человеческого опыта, у вас мало что получится. Здесь очень важен факт доверия не столько себе, не столько друг другу, сколько самому магическому процессу, который запущен, который начат. Но Многие из вас и вполне обоснованно, я вас прекрасно понимаю, что на первых этапах это естественное явление, зубами держатся за свой человеческий опыт и за свое человеческое мировоззрение. Вам в любом случае с этим либо придется расстаться, либо выходить из команды, потому что человеческий, человеческая картина мира и человеческие, человеческие методы познания реальности вам не пригодятся здесь, в том мире, в которой это необходимо для работы. Человеческий метод может быть здесь только инструментом, но ни в коем случае не мерилом. Мерилом должно стать что-то другое. И именно неумение, пока неумение, да, и пока неспособность выйти за пределы человеческого мышления и позволили вам сделать те ошибки, которые вы сделали, давайте мы с вами их Обсудим, Давайте мы с вами пройдемся по ошибкам, чтобы вы сразу видели, где провис, где вы не достигнете точный результат. Вы начали свое обсуждение относительно иерархических позиций и очень правильно. Когда второй и третий круг меняются местами, совершенно логично, что внутренний круг, который всегда находился в подчинении у второго круга, вдруг становится лидером по отношению втором. Эгрегориальная система перестает выполнять функции управления, она становится инструментом. А вот согласно нашему пятому курсу, кто владеет ситуацией, это живое пространство системы, то есть чистый инструмент, который может быть использован как угодно. Инструментов должно быть много, но они должны быть все равнозначны друг другу, ибо нет никакой вещи лучше, чем другая вещь. И на уровне третьего круга работает принцип вечности не вечности а вечности материальности предметности каждая абстракция в виде добро да, понятие в виде зло должна приобрести какую-то свою конкретную форму какое конкретно добро имя фамилия прописка как выглядит и так далее то есть обрисовать ее каким-то каким образом, предметным способом. Это дает возможности управления любым явлением. Как только оно начинает быть вещественным, как только оно начинает быть понятным, законченным, конкретным и не абстрактным, оно становится способным к управлению то, что может быть выражено абстрактно. Но на втором круге мы с вами понимаем, что те термины, которые были, и те первоосновы, которые были на третьем круге конкретны, должны получить элемент абстракции для того, чтобы получить систему управления. И жизнь должна получить элемент абстракции не конкретики, то есть несколько более обобщенное, скорее более философское наверное, понятие, чем конкретное просто жизнь, да, биологическое существование от момента природы духа до заканчивания этого процесса навсегда. И смерть должна получить какие-то более конкретные, не конкретные да, более абстрактные формулировки, то есть получить некую, некоторый больше разброс, некоторый больше люфт в сознании, да, в картине мира отразиться не конкретно. И любовь, и ненависть также должны получить какое-то иное обозначение, более абстрактное, нечеловеческое. И вы понимая видимо как-то это, да, просто пока не выражая, начали выражать эту мысль о том, что первооснова жизнь становится выше первоосновы традиции. Да, так. Но так ли это? Потому что и смерть становится выше первоосновы традиции. И любовь становится выше первоосновы традиции, и ненависть становится выше первоосновы традиции и всех других первооснов, которые раньше находились на втором круге. То есть не только жизнь выше традиции, и не только выше традиции. Но зациклившись на, этом, на этой формулировке, к сожалению, не увидели как бы все остальное. Начали развивать эту тему. Несколько упустив на том, что и на втором круге первооснов есть, равноправно присутствуют другие традиции, и на третьем круге первооснов перенесены другие первоосновы, появились совсем другие элементы, над которыми та же жизнь властвует в равной степени, что и смерть, и любовь властвует в равной степени, что и ненависть. И вот это необходимо было увидеть. Потом вы, конечно, начали это развивать уже более, более объемно, более, э, э, так, в развитии, да, в, в более глобальном понимании. Все, все совершенно верно. Но вы отдали жизни предпочтение, а это значит, что так, таким способом как бы начали выделять первооснову жизни над всеми остальными первоосновами. Сказали, вот на первооснову жизни, скорее всего, имеет смысл работать. То есть если меняется комбинаторика второго и третьего круга, то только в том случае, если первооснова жизнь будет здесь, в картине мира, занимать более главенствующую позицию. Но, коллеги мои дорогие, а где же здесь вы увидите в таком случае уникальность? Ведь это уже было. Целая античная культура, огромнейшая эпоха в несколько тысячелетий, греческая, она как раз и занималась тем, что наполняла первооснову жизни. Вы имеете туда что-то добавить? Я думаю, что даже самый развитой ум сегодняшней эпохи не найдет того, что уже умудрились туда положить Зевс со со всеми возможностями как они развивали первооснову жизни во всех огромнейших смыслах. Уникальности здесь не добьешься, здесь, как говорят в Одессе, ловить нечего. На такие шансы бесполезно. Мы для того с вами и не выделили конкретно первооснову жизни как доминирующую, а все оба круга поменяли, потому что возможности проявить уникальность и выявить Уникальность развития вот такой реальности здесь значительно больше. Огромнейшее количество возможностей появляется. Но у каждого в сознании, у каждого человека в сознании сейчас ценности расставлены определенным образом. И именно свое человеческое понимание, что главное, что не главное, вы вынесли во главу угла. А это не даст вам магического результата. Вы можете изменить человеческую общность сегодняшнего мира, сегодняшней реальности, и для этого совершенно не обязательно залезать в магию, подтягивать магические ресурсы. Надо лишь просто перепрограммировать эгрегориальный уровень, сделать действительно более гуманистическое общество, да, вводить какие-то определенные морально-этические нормы, которые через 100, 200, 300 лет станут естественными. Это можно все сделать естественным путем, никакой магии. Значит, здесь немножечко ошибка. Далее, было сформулировано две диаметрально противоположные мысли о том, что реальность и общество живых, в данном случае вы оговорили, людей. При такой комбинаторике второго и третьего круга, когда они меняются местами, будет очень высоко гуманистичная, да, опять же, опираясь на то, что жизнь будет цениться выше всего остального. Но также была высказана и диаметрально противоположная мысль, что в таком обществе совершенно не будет никакого прогресса, потому что единственный жизнь как ценность будет заставлять людей бороться исключительно за выживаемость, а не за прогресс развития. Да? Две диаметрально противоположные позиции. Опять же, исходя из своей картины мира, потому что картина мира сейчас находится в рамках третьего круга. И там, оттуда, когда мы смотрим на правила, которые вводят реальность, то жизнь самое главное, мы привыкши думать, что естественный отбор и борьба за жизнь есть равно борьба за выживание, никакой, никакой, другой, никакой, никакой другой формы проявления первоосновы жизни, как головенствующей, просто не смогли себе выразить. Либо нет развития, либо развитие идет только по высокогуманистическим принципам. Нет альтернативы. Да? Опять же, это крайности, которые только же человеческий мозг подсказывает, только человеческое мировоззрение дает вам такие основы для размышления. Нужно выйти за пределы внутреннего круга. Выйти совсем. Лучше вообще, конечно, как бы из системы, да, смотреть на это древо с позиции садовника. Ну или хотя бы на второй, на третий круг, оттуда смотреть. Далее была высказана, опять же, точка зрения, что подобная картина, скорее всего, будет аналогична в форме дохристианских систем типа Египет и Греции, когда не будет эгрегоров, когда жрецы лишь транслируют волю божеств, а люди радостно ее исполняют. Тоже, опять же, не совсем верно, потому что транслятор этой это уже власть. И если человек сам не может слышать эту волю, значит, он зависит от того, кто эту волю слышит. А это значит, что формируется лидерство, формируется эгрегориальная среда. И дальше, смотри по схеме, мы приходим к сегодняшнему дню. Та система, о которой мы с вами говорим, это не только дохристианская но и до греческой, до-египетская, это та эпоха, которую, возможно, пытался описать Платон в своем Тимее. Это развитие Атлантиды, Лемурии, да, когда мышление людей не было ограничено в источниках питания в виде силы стихий. Такая система, которая до нас дошла, возможно, только лишь в виде какой-то утопии описанный более или менее близким к реальности языком. Поскольку тот же Платон находился к времени существования Атлантиды немножко поближе, чем мы сейчас с вами, ему оттуда было видно немножко иное, чем видим и мы сейчас. То есть мы-то вообще практически ничего не видим туда, да? можем опираться только лишь на подобного рода источники, удивляясь и задумываясь, не сказку ли он написал, может быть, это такая же фэнтези древнегреческого разлива, а на самом деле этого ничего не было, он тоже из каких-то параллельных миров брал эту информацию, да даже если бы из параллельных. Он описал достаточно законченную систему, а это значит, что это техническое описание уже было Кем-то сделано, а проявилось оно в реальности или не проявилось, это уже не имеет никакого значения. Раз она была сделана, значит, могла бы проявиться. А раз могла бы проявиться, значит, есть все шансы, это воссоздать. Вопрос, надо ли это нам сейчас. Насколько она приблизит каждого из вас к результату, за которым вы идете. Магия. Собственно говоря, мы от этого и начинаем и говорили с вами неоднократно уже о том, что магия не есть, равно волшебство, и вы должны это помнить, помнить всегда, потому что волшебство это когда оно само, а магия это когда надо работать. И вот сейчас вы в этом убедились, работая с этим домашним заданием, вы убедились, что магия это трудно. Волшебство легко, а магия это трудно. Волшебство это будет для всех остальных, если вы создадите такую программу, запустите ее в мир, и она в одно мгновение как бы для всех существующих преобразит реальность настолько, что она станет для них естественной. Настолько естественной, что никто даже не будет сомневаться о том, что так было не всегда. Вот это и есть магия, но чтобы этого шопсо случилось, некая команда должна очень хорошо поработать и очень хорошо постараться. Вот сейчас вы репетируете возможности работы в подобного рода команде. Это трудно, это трудно даже не людям, это трудно и магам, и богам, а что же говорить о людях. Но тем не менее, если не начинать учиться, этому все равно этого никогда не достичь. поэтому Переходим, переступаем через трудно, потому что дальше, возможно, будет еще другое. Мне хотелось бы сразу вам сказать, коллеги, как бы вас вот правильно настроить на дальнейшую работу. Я думаю, что некоторые из вас, а возможно даже многие, к моменту сегодняшнего наше занятия испытали, наверное, такое чувство, как небольшое разочарование происходящее. В частности, в себе да, разочарование. Мы ничего не понимаю, что-то мне вот тут вот все трудно, вот как-то вот, как раньше было просто, а вот сейчас все трудно. Вот. И книжки мы вроде бы как и читаем, и выясняется, что эти книжки это не инструкция подстрочника, как раз наоборот, надо ее прочитать понять, что там написано, и для того, чтобы достичь результата, поступать строго наоборот. В общем, а в какую-то прочитать не надо поступать наоборот, надо лишь только одно взять, а все остальное отмести. А есть какие-то книжки, которые надо вот, вот, просто подстройки, говорить, как в них разобраться, черт его знает. В общем, трудно. Да? А опять же, лидера нет. Вот. Беда-то какая, да? вот никто за собой не ведет и читайте читайте с 13 страницы по 113 и будет вам большое счастье, приду, проверю. Ну, да. И вот когда нет такого понимания о том, что же будет дальше, происходит такое чувство да, выхолащивания собственного желания, астрал устал. Но это, коллеги, естественное явление, я хочу вам напомнить, что вы уже неоднократно и многие из вас неоднократно через это состояние уже проходили, например, когда вы получали высшее образование в институте, вы напрягитесь, вы вспомните, ведь так уже было ко второму, к третьему курсу. Это чувство появляется практически у каждого студента, который считает: ну зачем мне этот институт, может я уже пойду может уже хватит. Вот Именно вот это чувство, когда ты понимаешь, что знаний накопилось много, применения им в общем-то нет, а они все с каждым шагом усложняются и усложняются, и становится физически трудно, и астрал говорит, может, ну его, может быть, как-то мы там лучше пойдем, денег заработаем там, или наоборот на вечеринку сходим там, или еще что нибудь сделаем себе некоторое попущение такое да, вот по жизни, что ж мы, вот, мне надо было вот собрать эту волю в кулак и вот, что называется, на надо, нахочу, ну что ну, ж я болван, все учатся, а я как идиот, ну, вот, через какую-то внутреннюю мотивацию да, вот, сжать себя и доказать своему подсознанию, что второе дыхание все равно открывать придется, потому что вот это оно сейчас ноет, потому что оно не хочет открывать второе дыхание, энергии не хватает для формирование нового, нового принципа мышления нужно очень много энергии. И вот сейчас это как раз и происходит. Вы столкнулись со сложностями собственного непонимания, да, необходимости разбора старой картины мира и старых принципов, алгоритмов познания. И вам стало от одной этой мысли как-то очень сильно нехорошо. И это нехорошо выражается в недовольстве собой, в скуке и в вот этом таком внутреннем самоедстве с внутренним самопечеванием. Это совершенно нормально для человека, если вы будете помнить, что любые ваши эмоциональные реакции это всего лишь инструмент, который вам нужен для познания самого себя, а не основания к действию, вам станет значительно проще. значительно проще. Наше тело и наш разум это отражение, это телевизор, который нам показывает то, что происходит в мире внутреннем, а иногда и в то, что в мире внешнем. Как телевизор, который у вас залипает на одной единственной программе, и начинает вам повсюду показывать пресс-конференцию или еще что-нибудь, вы можете пойти двумя путями. Либо телевизор сломался, либо воздействие извне идет такое сильное, что я просто вынужден подчиняться. А возможно увидеть в этом нечто что-то иное, как знак, который отражает состояние реальности в сегодняшний день, где вы в этой реальности присутствуете полноправным игроком. И посмотреть на это именно с такой позиции. Сейчас происходит это, а это значит, что в мире сейчас отражается вот такой принцип. И я в ответ на этот принцип, мое тело, мое подсознание выдает вот такую реакцию. И это мой инструмент, когда я вижу работу вот такого принципа, мо подсознание дает мне вот такую реакцию. Я ее могу использовать так, могу использовать сяк, могу использовать эдак, то есть у меня есть возможность использовать ее как угодно. Она должна стать инструментом, как и телевизор, должен стать просто предметом в квартире, а не иконостасом, на который надо молиться.